Так, добрый вечер. Давайте я представлюсь, кто меня не знает. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». И сегодня у нас такой день интересный, вернее, скажем, барьер, да, осень-зима, начало, вернее, конец каталога, начало каталога, все на подъеме, все на эмоциях, и, конечно же, это все здорово. Конечно, хочу поздравить всех с окончанием каталога, с окончанием расчетного периода, сегодня он заканчивается, поэтому, кто еще что-то не успел доделать, обязательно загляните в свой личный кабинет, посмотрите, чтобы все было окей. Так, и, конечно же, сегодня последний день осени, знаете, честно говоря, я зиму люблю больше, чем осень, завтра зима ура 1 декабря и честно говоря сегодня пока готовилась к вебинару настроение уже становится новогодним поэтому сегодня новинки и акции каталога номер 6 компании биоси в рамках проекта бизнес биоси сегодня мы будем смотреть что же нам компания предложит в декабре в январе месяце скорее бы весна, <смех> <смех> да, скорее бы лето уже, <смех> если честно, я лето больше всего люблю. Так, ну, естественно, компания Биоси, она у нас пропагандирует здоровый образ жизни, Эти, этика компании Биоси, это создание натурально безопасного продукта, которым будет пользоваться абсолютно Вся семья и миссия компании научить э, как можно больше людей, э, как пользоваться натуральной продукцией, да, как полюбить натуральную продукцию и, конечно же, э, в результате этого, как приносить себе здоровье. Э, в каталоге номер 6 будут представлены у нас ароматы. Декоративная косметика, ювелирная бижутерия, подарочная упаковка к Новому году, уход за лицом, ароматерапия, уход за телом, уход для мужчин, естественно для наших маленьких деток, уход за волосами, аксессуары, текстиль, средства для дома и большая премьера, которую мы очень-очень давно ждали, продукты для нашего здоровья. И начинаем с новинок каталога э, номер 6. Это э, великолепные э, 5 наименований э, парфюмированных водичек. Э, они э, созданы просто на любой, наверное, вкус. Называется «Биоси Тенданс», то есть «Танцуем и будет, будем зажигать». Давайте посмотрим, что же за водички предлагает нам компания. Но ну, вот вы знаете, по упаковке, да, как вот оформила компания данные водички, мне кажется, уже будет очень-очень вкусно. Итак, туалетная водичка. и, здравствуй, оранж. Значит, что она дает, да? Создает прекрасное настроение себе и окружающим с ароматами из фруктово-цитрусовых нот яблоко, мандарина, клубники. Сердце данной водички будет жасмин и будет белый мускус и персик закрывать шлейфом. Думаю, что это будет такая легкая сладковато цитрусовая водичка, потому что само название раньше яблоко, конечно же, дает нам такую свежесть, да, а мандарин с клубничкой будет цитрус с небольшой сладостью. Туалетная вода, парфюмированная, туалетная водичка, вернее, Rose. Но, ну, по-моему, вот по самому виду, да, уже чувствуется, что будет какое-то интересное, интересное сочетание. Значит, нежность. С интригующим аккордом, да, листья черной смородины, бергамота, окутывающие звучанием розы, ланг и и сливы. По-моему, здорово написано. Да, шлейф это будет ваниль и кедр. Дальше, еще три туалетные водички замечательный да кстати заметьте что все туалетные водички имеют состав по натуральным компонентам 88 и более то есть 88 состоит вот как раз таки вот великолепные эфирные масла которые будут участвовать в роли ароматерапии для вас Итак. Бель, да, туалетная водичка, такая вот розовенькая, вы знаете, я думаю, это туалетная вода, это то, что ждали очень-очень многие, потому что, послушайте, да, легкий дерзкий ягодный аромат, который навеет вам вдохновение, оттенка яблока, мандарин, с акцентом малины, фрезии, ванильно сладким послевкусием с нотом сандала. То есть это как раз будет такая фруктовая ягодная сладенькая водичка, которую обожают э, молодые красивые кокетки девушки. Я думаю, будет ну э, фурор произведет вот эта туалетная вода, когда я готовила вебинар, прям на ней э, заострила внимание. Это, наверное, скорее всего будет такой более свежий аромат, потому что, когда читаешь все ноты, чувствуешь свежесть и чувствуешь такую легкую освежающую мяту. Ну, давайте посмотрим, что в ней. Да? Цитрусовый мотив бергамота, мандарин, лимон, да, который сменяют мята, шалфей, накрывает тропическим бризом. Тикового дерева, ветивера и бобов тонко. Но да, скорее всего это будет свежий такой, легкий аромат, освежающий. Думаю, что ближе к весне этот аромат тоже будет очень-очень популярен, потому что все-таки зимой хочется немножечко такого сладости, да, вот такой серьезности такой. Дальше. И еще одна туалетная водичка в таком желтом варианте. В каталоге представлена, значит, девушка в таком красивом золотом платье. И сразу же, конечно, навеивает такое вот сладкое да, ощущение. Давайте посмотрим, что тут нам предлагает компания ⁇ Погрузитесь в мир, блаженство с композицией ⁇ из свежих нот бергамота, мандарина, уходящие под волну из роз, персика, фрезии, которые составят отголосок, глубокий оттенок, пачули, ванили, кедра и сандала. Да, действительно, это будет сладкая вода туалетная с таким ванильно-кедровым шлейфом. Я думаю, что это как раз вариант для зимы будет просто шикарно и я ее обязательно закажу. Ну что ж, новинки не только для наших прекрасных э, дам, да. Э, компания постаралась и, и, и создала вот такую водичку. Э, Blue – это для наших мужчин. Э, на вид э, похоже, что вроде как должна быть свежесть, э, да, и вот упаковка обычно, когда она голубая, то э, подразумевает собой такую легкость и свежесть. Ну что нам пишут? Кстати, можно смешивать ароматы, да, потому что все ароматы созданы, большинство, да, 88% идет натуральных компонентов, а это эфирные масла. И то есть, когда вы эфирные масла между собой смешиваете, вы получаете как раз вот новый аромат для себя лично. Вот это, конечно, очень удобно и компания вот в этом выигрывает, скажем так. Итак, что мужчины нам, да, для мужчин, что у нас ощутите? благородного многогранного парфюма с первых глубоких зеленых листьев, черной смородины, так, это уже свежесть, да, пошла сука, фрукты, плавно переходящие в теплые ароматы древесины, и ириса, звучание которых завершает мягким аккордом белого мускуса и амбры но я думаю что это будет не тяжелый аромат достаточно такой э, легкий с легким оттенком белого мускуса и амбры вы видите то есть тяжелых древесных нот здесь как таковых нет поэтому это будет конечно э, думаю что очень вкусный аромат Итак, еще одна новинка э, 4 в одном супер вольям Fact. это 3d тушь обещают что она будет устойчивая да. представляем новую тушь 3d эффектом так щеточка в форме бесконечности разделяет ресницы при нанесении позволяет отлично прокрасить каждую ресничку до да, для создания ультра объема то есть и длина и объем и выразительность будет в глазах да? так оказывает ухаживающий эффект ложится ровным слоем на каждую ресничку и обеспечивает стойкий результат ну вот это конечно очень очень приятно вообще обожаю пробовать различные туши я уже все что только можно попробовал давайте посмотрим что у нас в составе это пчелиный воск канделийский воск карнаубский воск то есть в основном смола и кукурузный крахмал да но ну, в общем то состав великолепный то есть э, все вот эти воски они питают защищают э, наши реснички оберегают от обла ну как бы чтобы они не обламывались и чтобы они конечно не выпадали обязательно попробую обожаю новые каталоги если честно вот прям Сегодня готовилась к вебинару, настроение поднялось, только всего интересного. Так, давайте теперь по акциям самого каталога, что нам компания предлагает, какие скидки, какие изюминки, да, чтобы мы воспользовались, делая подарки, во-первых, себя, любимых, да, и своих близких радовать, ну и, конечно же, возможно, кому-то какие-то подарочки подготовим. Итак, акция «Любые два каранваша для глаз Биоси» всего за 199 рублей. Великолепно. То есть подбираем. Кстати, очень хорошие карандаши. Ложат, ну, красят ровно, достаточно хорошо прокрашивают глаза. Классные. Так, следующая акция. Она относится к нашим губкам. То есть вот такой блеск для губ плюс карандаш вы можете приобрести за 199 рублей. Три любых лака, что с верхней, что с нижней странички, да, в общей сложности вы можете взять за 299 рублей. Имейте в виду, что это цены каталога. Для нас компания предоставляет скидку 33% на каждый продукт, даже если он идет по акции. Поэтому обязательно смотрим, выбираем. Палитра достаточно широкая лаков так э, любые две помады любого оттенка вы можете приобрести всего лишь за 199 рублей кстати хочу сказать что э, вот сбоку идет сверху ну, вернее снизу вверх это матовые помады и внизу представлены перламутровые э, брала перламутровую помаду э, сейчас вот сходу не вспомню в общем, сиреневая, красив, очень красивая перламот, прям реальный перламутр. И брала две э, матовые помады. Ложатся очень хорошо, абсолютно не сушат губы. И нет вот этого, знаете, э, въедания в губы, да? Когда потом убираешь помаду и остается э, след от помады, да? Поэтому всего 199 рублей за две помады, по-моему, шикарно. Так, это у нас будет, так считаем, при покупке стойкой туши для ресниц. То есть, вот эта вот серебренькая тушь, которая имеет силиконовую кисточку. Мне она очень нравится. Я вот сейчас, в данный момент, накрашена именно этой тушью. Очень нравится. При покупке этой туши вы можете купить сыворотку для роста ресниц и укрепления за 269 рублей. Да, Юра, ты не, не слышно? Ау? Ты гречишь? Ау? Меня слышно, ребят? А, ребята. Слышно. Так, хорошо вернемся к нашему каталогу представлены 4 водички вот соответственно к этим водичкам если вы покупаете парфюмированный дезодорант спрей да, то в общей сложности то есть туалетная водичка плюс парфюмированный дезодорант будет стоить 1499 рублей по каталогу вот эти вот 4 воды Совместно с дезодорантами а, можно будет приобрести за такую цену: это а, Баргун, потом мадам а, Куэкли, дальше парфей и эликсир. Поэтому, если вы покупаете, да, а, причем самое интересное, что если брать всего лишь одну водичку, да, то она совсем там на чуть-чуть отличается от совместной цены. И точно так же для наших мужчин, да, Космополис, Астролаб, Подок и Биоси Далат. Вот эти вот тоже самое, туалетная водичка плюс спрей дезодорант мужской, получается соответственно за 1699 рублей наборчиком. Новогодние подарки, новогодние скидки. Будем... будем Так, зависает жестко. Юр, ну терпи, ничего не сделаешь. Я уже останавливаться не буду, потому что практически закончила. Так, давайте еще немножечко потерпите. Комплект ожерелья, браслет плюс серги со скидкой в 50% за 4999 рублей с позолотой 14 карат. Но э, я представила только одну, э, как бы один набор, да. Э, в самом каталоге э, в шестом будет просто множество наборов э, вот такой вот элитной бижутерии с позолотом, с красивыми камнями. Именно наборов, которые будут давать 50-60% скидки стоимости самого набора. Поэтому кто любит, кто обожает вот такую вот красивую бижутерию, да, вчера Марина, наверное, многие видели, вот этот вот красивый синий кулон обалденный. И в следующем каталоге, в шестом, он будет идти тоже со скидкой 50%. Итак, нашумевший... Альгинатные маски. Будет маска пластифицирующая, тонизирующая, лифтинг маска под номером 1003 идти с большой скидкой за 199 рублей. И даже не буду как бы сильно расхваливать ее, потому что прям в чатах мы очень-очень много и фотографий присылали до того как маску сделали, после того как маску действительно эффект э, реальный. И если пользоваться постоянно данными масками, как вот э, ну, предлагают да, производители, э, три раза в неделю эффект вы ощутите, но буквально, я не знаю, в течение месяца, как будто вы э, проводили салонные э, процедуры. Дальше, наши любимые гели, на них тоже будет идти акция, если вы покупаете любой гель для душа, плюс скраб серии Bio и то вы э, такой набор можете купить за 429 рублей, плюс, если вы покупаете гель для душа и любой спрей-дезодорант, точно также же такой наборчик вы можете приобрести за 429. 400... 29 рублей, когда вы будете делать свой заказ, как такового набора не будет, то есть вы вбиваете по отдельности, отдельно гель, отдельно спрей дезодорант, и в конце, перед тем, как сохранить заказ, где выбирают акции, где выбирают подарки, вам нужно обязательно поставить галочку, что данные продукты идут по акции, только после того, как вы поставите галочку, у вас вот этот набор, любой набор, да, который вы будете забивать, он у вас определится. Если галочку не поставите, то пойдет по большой цене все. Итак, для наших мужчин, конечно, тоже будут скидки, тонизирующий гель для душа и спрей-дезодорант для мужчин. Если вы покупаете и то, и другое, то есть вместе в наборе, то приобретаете его за 599 рублей. При покупке лосьонов после бритья шариковый дезодорант, дезодорант вам предложат за 199 рублей. Еще раз напоминаю, не забываем ставить галочки при выборе. Итак, наша любимая краска уже полюбилась, по-моему, абсолютно всем, у кого... Ну, есть возможность, да, у кого цвет волос позволяет краситься этой краской, я дико завидую вам всем, просто очень сильно, потому что я исп испробовала эту краску на своей дочери и видела результат реальный, но, к сожалению, для своих волос я ее испробовать не могу, но, у кого позволяет, в следующем каталоге она будет идти со скидкой 50%, также наши любимые э, шампуни, из профессиональной серии шампуни именно для окрашенных волос плюс кондиционер для окрашенных волос. Или шампунь для объема и роста волос плюс кондиционер для объема и роста волос. То есть такой набор вы можете взять за 599 рублей. Для наших маленьких ребятишек мы при покупке любого детского крема влажные салфетки для детей за 199 рублей. Так, и вот это вот тоже классная акция, я ее э, буду, говорится, воспользуюсь ей. Это универсальное моющее средство плюс любой дезод... э, освежитель воздуха для дома. Э, такой набор будет стоить 499 рублей, минус, конечно же, наша скидка консультанта 33%. Про э, вот эти шикарные спреи э, освежители воздуха. Можно говорить бесконечно, ароматы просто сумасшедшие, действительно, нету никаких резких таких вот отдушек, да, которые могут раздражать. Но с горла вот э, э, запах убивают абсолютно классно. И наше любимое моющее средство это, конечно, э, супер. Ну и новинка, которую нам э, объявила компания еще на ассамблее, да, это. Эко-Санте, uh, инновация Биоси. Природа лучший источник всего полезного. Человек часть природы. И что же это такое? Это uh, наши витамины, наши uh, продукты для нашего здоровья. Маленечко подвисает. Так, все. Итак, что будет нам предложено, Они, э, компания предлагает нам это все в январе месяце, но я понимаю, что до нас скорее всего это будет э, февраль дойдет, э, кого, может быть кому-то там март, но февраль я надеюсь, что э, с ценой уже в каталоге появится данная продукция. Сейчас пока что цены нет, хотя э, заявлено, что продукция появится в январе. Итак, продукты для здоровья. Уникальная формула, содержит натуральные компоненты, обладают комплексом полезных действий, подходят для всей семьи, рассчитаны на курс 1 месяц, сочетаются между собой. То есть, если вы что-то хотите попринимать конкретно... Э допустим, с одного комплекса и с другого, то смело можете пить, ничего страшного не будет. В этом каталоге да, нам представлены три продукта, я так понимаю, что будет их больше, но пока что вот анонсируют всего три продукта. Это, конечно же, комплекс для женщин БиОСи. Великолепным составом, если вот почитать, я разбиралась да, сегодня то есть все, что необходимо для наших любимых красивых женщин, чтобы они чувствовали жизненный тонус, э чувствовали себя свободно, э имели красивую и здоровую кожу. Новинка для наших мужчин, конечно же. Э причем разработана с таким... Э Направлением, что э, здоровье наших мужчин, особенно сердечно-сосудистая система, э, после 35-40 лет подвергается э, сильнейшему напряжению. И вот э, данный комплекс, конечно, будет просто необходим нашим мужчинам. Да? Вот если мы даже будем сейчас читать, э, Женьшень да, э, тонизирует, оказывает противовоспаление, болеутоляющие, Сердечно-сосудистая система, да, эндокринную систему, там и аскорбиновая улучшает функцию печени и так далее. Не буду я это все перечитывать. Конечно, все это посмотрим обязательно в каталоге, но хочу сказать, что по составу 97,4% имеет натуральный состав, и тут, конечно же, даже нет сомнений, что нашим мужчинам она будет, данная продукция полезна. И еще, конечно, это для, для нас, больше, скажем так, для женщин. Комплекс для волос и ногтей, но и для мужчин, конечно же, тоже. Потому что многие мужчины за собой тоже ухаживают и переживают за многие вещи. Да? Это вот мы как бы так говорим открыто. да. Ой, У нас там ногти плохие, у нас кожа плохая. Ну, а мужчины наши тоже переживают и э, с нашей стороны да как женская хитрость нужно помочь им э, вот такими скажем так э, комплексами что меня здесь конечно восхитило это комплекс витамина b то есть тут не просто какой-то там b1 а чтобы лысина даже выпьет, выпьет э, витаминки и все будет красивый и кудрявый так, да, вот комплекс витамина В в полном составе В1, В6, В2, В3, В5, да. Соответственно, вот смотрите, совместно с магнием, да, витамин В6 дает еще нам не просто там хорошие волосы, да, и крепкие ногти, а очень благотворно влияет на нашу нервную систему. То есть вот этот вот сам комплекс, получается, он не просто для нашей красивой кожи, да, потому что идет выработка коллагена, да, для наших красивых волос, потому что способствует выработке и синтезу кератина, да, но и для наших прекрасных нерв, чтобы мы были добрыми, покладистыми, красивыми, не ругались, воспринимали все замечательно и относились ко всем абсолютно лояльно. Поэтому я думаю, что вот этот комплекс тоже будет очень-очень полезен. Ну, в общем-то, и все на сегодня. Пробежались мы быстро по каталогу номер 6. Я вас познакомила со скидочками, с акциями, которые будут, с новиночками. Я всем желаю, конечно же, больших успехов. Я поздравляю вас с закрытием каталога номер 5. Я поздравляю вас с окончанием расчетного периода. Завтра мы стартуем уже в новом месяце, в новом каталоге приветствуем уже зиму, всем успешных покупок и всем замечательных подарков, потому что готовьтесь на носу Новый год. Все, большое всем спасибо, до новых встреч!